Вот выпер сейчас такую вот шнягу. Ну, вот здесь вот у нее, видите? Кварцы, щетка идет. Но ну, была бы она вот по такой вот, всей плоскости. Был бы смысл, конечно. Вот так -то. интересного но если там есть может быть что-то осталось еще да нет не вроде ни кристалла Yes! Вот она часть, оттой отломилась. Смотрите, какая щетка большая. Кристаллы крупные, в общем-то, по сравнению с теми, что я находил. Wow. Отлично. Надо отмыть дома. Да как уже неудобно тут копаться? Нет, ну no. вот еще частичка частичка выпала видите такая вот небольшая щеточка Так, ну здесь надо камеру убирать. Тут сейчас серьезно прицепим. Ну вот, выпер вот такую штуку. Может на ней. Вот, вот рядом была рядом была вот здесь вот чуток видно поблескивает но из-за такой малости вот, там вот тоже что-то а -а -а -а. и живота еще не кончилось в эту сторону уже лежа не работаешь больше никак Но этот, конечно его не знаю как вытащить очень большой и тяжелый Вытащишь. пусто-пусто бы конечно бы пытается